Здравствуйте, начинаем второй день инста вебинара по видеомаркетингу. Интересующие вас вопросы, пишите в директ. Сегодня мы узнаем, почему же видео так востребовано в маркетинге. Первое. Видео быстро знакомит потенциального клиента с вашей компанией и ее услугами. Второе. Видео – самый лучший способ информирования клиента. Третье – именно видео получает на всех платформах максимальный охват и привлечение клиентов в компанию. И четвертое – видеоконтент очень просто создавать. Вам не обязательно строить видеостудию, смартфона будет достаточно. Далее мы узнаем о разновидностях видеомаркетинга. Следите за событиями, подписывайтесь на наш канал и не забудьте рассказать о нашем вебинаре коллегам и друзьям.